Друзья, привет! Вы на канале Поехал по кухне, с вами Денис. Давно меня не было, была пауза новогодняя. Два года собирался делать, посолить тарань по дедовскому способу. Это, на мой взгляд, это самый офигенный способ. Она получается очень вкусная, очень сочной. И если вы даже на свет возьмете... Попробуйте ее просветить, и вы увидите хребет. Вот такая она получается. Для этого я взял, не, не поймал, не ловилась, пытался. Пришлось купить отборной плотвы, такая грамм по 250, по 300 хорошая с икрой. Здесь у нас 10 килограмм плотвы, и я взял 15 килограмм соли для этого. Солить мы будем в таре. В таре предварительно мы пытались. Ножом пробить, но получились трещины, ничего страшного. Необходимо в таре э, отверстие, чтобы влага выходила э, с рыбы. Влага, которая будет отступать, чтобы она не собиралась снизу, а выходила, скажем так, наружу. Так, ну что, приступим к засолке. Берем соль. С сначала насыпим слой соли внизу. Я думаю, тут будет три пакета достаточно. Даже два хватит. Главное закрыть дно, чтобы рыба лежала на соли. Так, теперь самое важное, как ее ложить. В этом рецепте обязательно надо ложить спиной вниз. Почему? Потому что. Вот мясо сверху, оно в принципе если вот таким образом просто положить или вот так как высушивают вы все знаете сухое получается для того, чтобы оно было тоже сочным мы ложим плотву вот таким образом вот так вот спиной вниз чтобы жир весь, который в брюшной полосе находится стекал в спину и рыба получается равномерно влажная обалденно. Вот таким образом сейчас мы ее будем выкладывать в соль. Ну и друг от дружку, как вы обратили внимание, мы тоже вставляем расстояние, потому что там будет соль засыпаться. Образом. потом будем когда сверху засыпать солью мы выровняем ее так берем соль Вот так вот сверху пересыпаем чтобы она была у нас четенько стояла О, отлично сейчас вот здесь Все, первый слой, самое сложное, чтобы удержать ее в таком положении. Далее уже будет проще. Все, теперь можно еще плотнее засыпать. И сверху можно следующий слой выставлять. By Да. Чуть-чуть Кокса доехала, да? Мы шутим, конечно. Это соль. Так. Главное, чтобы соли хватило должно хватить по идее Да, да, да. Пришлось в магазине сказать, что мы соль покупаем для засолки рыбы. И что в стране все хорошо. Чтобы очередь не переживала. Рыбка, ребят, очень крутая получается. Вы посмотрите, я вам потом покажу обязательно. Только канал на канал подпишитесь, чтобы не пропустить, какая она будет вкусная. Это самый лучший способ. Я люблю рыбу с пивом, да кто ее не любит, в принципе. И вот этот способ самой вкусной посолки по крайней мере для меня. Ну и все, кто пробовали, тоже в восторге. Сейчас мы обильно это все засыпаем солью, не жалеем. То есть у нас получилось на 10 килограмм рыбы 15 килограмм соли. Можно 20, можно 30, поверьте, она не будет пересоленной. она будет светиться. Мы ее сушим практически, ну можно сказать, мы сушим ее в соли. Вот этот рецепт обязательно делается только зимой, в холодное время. Летом вы такую таран не сделаете, ну разве что можно в холодильнике ее солить. Но в принципе, да и по вкусовым качествам зимой она жирная, она с икрой, она летом ну не так Поэтому и не делают летом. Ну, Сушат привычными способами. В общем, теп теперь мы накроем это все дощечкой. Поставим сюда груз подгнет, чтобы под давлением влага из рыбы выходила и уходила через нижнее отверстие. И оставим это все на 21 день. Минимум 3 недели. Тебя тоже касается сюда нос, несу в ящик, потому что оно будет не то. Минимум три недели выдержим, чтобы она получилась идеальной. Все, ребят, подписывайтесь на канал, особенно подписывайтесь, чтобы не пропустить дегустацию этой рыбы. Все, всем пока!